Привет! Только за эту неделю на YouTube появилось более тысячи бизнес-каналов, а вы еще думаете, стоит ли вам создавать свой? Стоит. Сегодня мы поговорим, как создавать плейлисты, настраивать их, а также, как правильно формировать описание вашего канала. Для того, чтобы создать плейлист, вам необходимо перейти в творческую студию. В разделе «Менеджер видео» выбрать «Плейлисты» и нажать кнопку «Новый плейлист». Там вам предложат назвать его и выбрать вид доступа. Однако, есть и другой способ создания плейлиста. Когда вы загружаете новое видео, у вас есть возможность выбрать уже существующий плейлист. Однако, там есть возможность и создать новый. Лайфхаки от Академии Вебком. Бада-бэмс. в Но на этом работа не прекращается. Как мы ранее поняли, мы дали нашему плейлисту только название, а для качественного индексирования нужно написать также описание. Возвращаемся обратно в творческую студию, в раздел «Менеджер видео», пункт «Плейлисты». Выбираем нужный плейлист для настройки, или же создаем новый. Нажимаем на кнопку «Изменить». Обратно же нажимаем на «Изменить», наводим на место для описания и видим кнопку редактирования в виде карандаша. Нажимаем и пишем туда свое описание для плейлиста. Описание нужно для того, чтобы зритель, который ищет интересующий его контент, выбрав в поиске фильтр «Поиск по плейлистам», мог ознакомиться с данным описанием плейлиста и принять окончательное решение, смотреть данную видеоподборку или нет. Маленький ликбез. Как пользователь выбирает контент, на который он кликнет? Картинка видео, название видео, описание видео. А это значит, что у вас есть три возможности перетянуть к себе зрителя. И, быть может, конвертировать его вашего подписчика. Но работа над плейлистом, над описанием плейлиста на этом не заканчивается. Плейлист можно также настроить. Нажимаем на кнопку «Настройки плейлиста». Видим, что есть три вкладки для настроек. «Основные», «Автодобавление», «Соавторы». На пункте «Основные» не будем останавливаться, а перейдем сразу во вкладку автодобавления. Как показывает практика, у пользователей нет никаких созданных правил. А это значит, что все видео, которые попадают в плейлист, добавляются вручную. Но если вы хотите автоматизировать процесс, смело нажимайте кнопку «Добавить правило». И видео, которое будет соответствовать им, автоматически будут попадать в плейлист. Например, мы хотим, чтобы видео, в котором фигурируется слово «Яндекс» в названии, автоматически добавлялось в наш плейлист. Впишем его туда, сохраним правило, и оно сразу же начнет работать. Аналогично и по другим пунктам настройки в этой вкладке. А вот если у вас есть партнеры или люди, которые помогают в ведении канала, то можно им разрешить добавлять видео в определенный плейлист. Достаточно им выслать приглашение. А теперь как правильно формировать описание вашего канала. Первое и самое главное. Описание должно быть написано для человека. Не забывайте структурировать контент, который вы пишете. Например, структура может быть следующей. Первое, кто вы такие как бизнес. Второе, о чем этот канал. Третье, график роликов. Четвертое, ваше уникальное торговое предложение. Также, не забудьте ввести в поле e ваш собственный e-mail. Именно в поле, не в описании. И последнее, вставляйте ссылку в раздел с ссылками, а не в описании. А если вы не будете выполнять это правило то может произойти следующее. Почему не кликабельно? Надеемся, этот ролик был полезен для вас. А если это так, то смело ставьте лайк, подписывайтесь на канал, задавайте свои вопросы в комментарии. Меня зовут Илья, это канал Академии Вебком. Увидимся. Пока.